Здравствуйте, мы рады вас приветствовать сегодня. Завтра на носу, можно так сказать, замечательный праздник, вот День Святого Валентина. И мы, конечно же, с Татьяной, как психологи, мы не можем стороной обойти такой замечательный праздник. Мне кажется, это дополнительный повод для всех нас еще раз поговорить и поразмышлять о том, что такое любовь на самом деле. Вот. Знаете, есть такой анекдот существует три вида любви студенческая любовь есть чем есть с кем но негде mm -hmm. да? импотентская любовь есть с кем есть где но нечем и есть э, философская любовь есть чем есть с кем есть где но зачем mm -hmm. ну и конечно же вы все знаете э, с чем связан этот праздник как он возник вот. легенды связанные с ним вот которые их там и не одна как сейчас оказалось <сёк> что принято в этот праздник да в этот праздник принято дарить валентинки с признанием в любви или с намеком о том что человек нравится о том что влюблю. отношение к этому празднику разное кто-то принял этот праздник кто-то с удовольствием кто-то <сёк> не принял этот праздник в таком большом сопротивлении, не хочу я его отмечать. Но есть такие, которые не принимал, не признавал праздник, а как появился объект любви, так и принял и признавал, и признал этот праздник. Ну да, почему бы в отношениях еще раз не признаться друг другу в любви, например, да, если прошел год, два, три или десять лет, не неважно на самом деле. Вот, и... А ты признаешь этот праздник? Да, конечно. Я считаю, что чем чаще мы друг другу признаемся в любви, тем ну, лучше, интереснее и тем больше ресурсов мы получаем в этих отношениях. Mm -hmm. Я тоже признаю этот праздник. Это лишний повод, <coughs> возможно, как-то по-особенному сделать признание в любви дополнительное мужу. С удовольствием говорю про любовь и родителям в этот день, и, и дочке, и сыну. То есть это такой, правда, праздник для меня любви. Да, любовь же она бывает разная, она бывает э, в паре да, между партнерами, mm -hmm. любовь бывает между родителями и детьми, любовь бывает между братьями и сестрами, да? вот. и действительно есть много-много разных видов любви, и все мы, как говорится, заточены на поиск своей любви, да? и многие задаются вопросом, как же найти свою любовь. Да? Да, и ты знаешь, я вот и со своего жизненного опыта, и с тем, что работаю, я понимаю такую вещь, что много любви не бывает. Все-таки мы отделены любовью. И как залюбить, перекормить? Нет, невозможно. Особенно на нашем постсоветском пространстве перекормить любовью невозможно. Ну Поэтому... да, на самом деле существует много же видов любви, Да. И каждый же из нас хочет на самом деле отношений, в которых он будет испытывать чувство влюбленности, переживать состояние любви. И самое интересное, что однозначного ответа на то, как найти свою любовь, на самом деле не существует, потому что для каждого из нас любовь обозначает что-то свое. Каждый из нас ну, по своему понимает, что такое любовь, что такое любить. Mm -hmm. И еще, если вот ты знаешь, захотелось коснуться праздников, вообще праздников, то ведь... Мы их наделяем какой-то значимостью, эти праздники, да? То есть, что мы привносим в тот или иной понятие о празднике? Будь то Новый год, будь то 8 марта, которая все равно как-то отмечается, да? Хотя считается советский праздник, но все равно где-то как-то по привычке отмечаем. Будь то тот же Хэллоуин, будь то вот как завтра, да, день, день влюбленных. И насколько значим, насколько человек вкладывает в это понятие какие-то свои э, понимания, э, ценности, э, ресурс видения и так далее. Ну да, это же на самом деле еще зависит от нашего опыта, который он получил в детстве, mm -hmm. да то есть от того опыта, который нам передали родители, как нас любили в детстве наши родители, наши значимые взрослые, там бабушки, дедушки и так далее. Вот. И... А, как найти свою любовь на самом деле ответа на этот вопрос нету потому что как говорится любовь это не грибы в лесу ее не найдешь <свят> да как бы мы не хотели говорят что свою любовь можно ну вот я часто слышу так, так, такие фразы что свою любовь можно встретить случайно случайно можно встретить только однажды да? И mm -hmm. вы должны почувствовать, что это именно ваша любовь. Да? Она приходит раз в жизни. Mm -hmm. Ну, я честно, конечно, как психолог, да, могу с этим поспорить. Потому что мой опыт общения с людьми и консультирования по разным вопросам, отношений, да, он говорит о том, что а, на самом деле, если человек находит свою любовь случайно, это значит, что он ее находит неосознанно. Mm -hmm. вот, значит, им руководствуется. Тот опыт, скажем так, с которым он пришел из детства, да, который уходит корнями глубокое-глубокое детство. Вот. Ну и, и что же получается? Что делать тем, у кого ну, не, не получается неосознанно найти любовь? А ты представь, 14 февраля открываешь да. Facebook, открываешь YouTube, а там куча э, поздравлений, а там идет конкурс, кому круче подарили букет. А там счастливая физиономия из ресторанов, а там еще конкурс колечек, потому что какая-то такая стала традиция делать предложения в этот день. А человек одинок. Ну вот да, я же про это и говорю, что на самом деле не, все, как не каждый нашел ту свою любовь, да, нашел, встретил, я не знаю, не каждый пребывает в таких отношениях. На самом деле очень много одиноких людей, которые, для которых этот праздник много вызывает грусти, какой-то mm -hmm. доски, возможно, даже не нереализованности в, ну, mm -hmm. в сфере отношений. Да. Вот. И поэтому я, вот, мне интересно с вами поговорить и с Татьяной, со своей коллегой, и поделиться информацией о том, что все-таки, чтобы найти свою любовь, если мы говорим про осознанность, да, про психологию, про осознанность, то все-таки как же найти ее осознанно? Да? Но мне кажется, для этого нужно определиться, что такое любовь. Как ты считаешь? Я считаю, что сначала нужно определиться для себя, что такое, вот, какое понятие вы вкладываете в слово «любовь». И чего хотите, наверное, из этих отношений получить? Да, конечно. Потому что есть много определений любви. И оно настолько индивидуально, что кому-то в отношениях в таких комфортно, кому-то некомфортно. Кто-то говорит, слушай, что ты с ним рядом делаешь. Или, боже, где-то ее нашел. Да? А человеку, правда, хорошо в этих отношениях. Поэтому это настолько индивидуально. Но я сталкиваюсь с тем, когда я спрашиваю... Мужчину, женщин, клиентов, mm -hmm. а какого мужчину женщину, с какими качествами принесенными, с какими личными качествами, а с каким отношением к тебе ты хочешь рядом с тобой видеть, Наташ, ты знаешь, многие А я об этом не задумывалась. Да, многие ну, говорят, какая разница? разница, лишь бы было, а там разберёмся. Да. Знаете, как некоторые говорят, ну ничего, я его потом поменяю, какая разница. Да? Да. Так, вот такое очень распространенное заблуждение, я хочу сказать. И на самом деле, ну, действительно, каждый вкладывает свое понятие в слово любовь. Об этом написано очень много книг, очень много литературы. Угу. Кстати, хочу вам посоветовать почитать вот две моих любимых книги по этому поводу. Это первая книга, называется «Материнство» любовь uh -huh. да, которые многие слышали знают это uh -huh. а, про то какие формы может приобретать вообще материнская любовь да про то какая какая она может быть да и на, uh -huh. на что обратить внимание вот а также хочу посоветовать еще одну очень важную книгу она называется опять языков uh -huh. любви это книга про по психологии отношений так вот в этой книге как раз и описываться, что для каждого любовь, что-то означает свое. Для кого-то это подарки, для кого-то это внимание, mm -hmm. для кого-то это время припровождения, mm -hmm. для кого-то это общение. То есть я не буду раскрывать все, <связь> все, все секреты Надо, этой да, книги. Да, кому интересно, обязательно почитайте это про то, насколько много разных видов любви. да, И, и что делать, если с вашим партнером ваш вид любви он не совпадает. Mm -hmm. вот такое тоже часто да, бывает. Да. Ты знаешь, вот хорошо, да, там про mm -hmm. поиски любви, где-то как-то понимаем, где-то как-то находим. А все-таки вот как пережить, если завтра э, праздник, да, человек один, одинок. И в это, э, он в этот праздник все-таки вкладывает, правда, видение того, что это праздник любви. И э, как его прожить, как его пережить, как не впасть в уныние так как его все-таки встретить и как э, оставаться радостным в этот день, даже если нет любви и страдает человек от одиночества. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А знаешь, есть такая, очень мне нравится фраза, что э, в наполненном сердце найдется место для любви всегда. Мне кажется, это про то, что э, если даже у вас э, ну, нету объекта любви, да, uh -huh. вы всегда есть любимый-любимая у себя самого однозначно это может быть как раз то время, когда стоит обратить внимание на себя и сделать подарок себе. Да, почему бы и, нет. И, и ты знаешь, я думала, вот есть еще один вариант, это когда можно оглянуться вокруг еще себя и заметить точно, есть среди знакомых, друзей, подружек тоже одинокий человек. И можно пригласить его где-то вместе потусить, потому что в кафе, рестораны, ночные клубы, они будут оформлены под такое вот, а может и вторая половинка даже найдется в это время. То есть у человека есть на самом деле несколько выборов. Это сидеть, обливаться слезами, я никому не нужна, не нужна плакать и горевать. А второй момент, это правда пойти куда-нибудь да, одной, посмотреть, кого-то пригласить. И ну, то есть на самом деле, опять-таки, что человек приносит в этот праздник? Я думаю, что грустить завтра да. Да, не надо. Да, потому что есть же много видов любви, да? И на самом деле для кого-то любовь... Ну, там, может означать и любовь и дружеских отношений. Да, да? Да. И это тоже можно да. отпраздновать и отметить. Все зависит от того, на чем мы держим фокус внимания. Угу, угу. И вот я об этом а, вот, и Для кого-то любовь это там, она может проявляться в дружеских угу. отношениях, у кого-то в детско-родительских. Угу. Да? А для кого-то любовь это может быть страсть. Да? А для кого-то это может быть влюбленность. ну угу. да? скажем так, любовь как по мне, это все-таки особое состояние души, mm -hmm. вот, которое толкает нас на какие-то все-таки действия и поступки. И, и моя вот, ну, это я к чему? Потому что вы, я, конечно же, желаю вам в День Святого Валентина не замыкаться в себе и быть э, в ужасе от того, что все празднуют, mm -hmm, праздную, да. да, а правда совершать какие-то действия и поступки, быть открытыми навстречу миру. Да, и перед э, любовью. То, что подразумевается любовь, все-таки идет период, который называется влюбленность. Да. Он яркий, он страстный, он энергичный, он заряжен разными чувствами, он заряжен не только эмоции, но еще и физиологией достаточно сильно. Да, там очень, кстати, включается очень сильно Сильный. работают гормоны. И я вас очень прошу, если вы очень влюблены, не забывайте про это, потому что гормоны через 3-4 года-то проходят, а длительные отношения формируются, когда формируется все-таки привязанность. Да. Такое понятие, как уже зрелая любовь. Но за периодом влюбленности до любви там еще несколько периодов. Об этом мы сможем попозже поговорить. Обязательно. Обязательно, Други... кстати, у нас Други... будет... По, на эту тему в следующий вторник вебинар, если кому интересно более глубоко в этой теме, да, для себя разобраться, поисследовать, будет вебинар «Как найти вторую половинку», mm -hmm. будет об отношениях, о любви, о поиске да, mm -hmm. партнера. Вот, а кому интересно, кстати, я вот тоже хотела сказать, что вначале мы говорили про э, каждую любовь, про то, что каждый любовь понимает по-своему, mm -hmm. исходя из своего детского опыта. Так вот, если вы в своей жизни обнаружили, что э, э, та любовь, которой любили вас родители, была какой-то некомфортной, болезненной, может быть, там, да. Иногда вот, кстати, вот в книжке Материнская любовь там описывается такие виды любви, как такая, я ее да, называю удушающая, поглощающая, да. Вот. Если для вас любовь означает боль, то для того, чтобы строить счастливые отношения, нужно разобраться с прежним опытом. И для этого, кстати, я приглашаю вас на э, нашу терапевтическую группу, да. где вы сможете исследовать ваш. Прошлый опыт отношений, где вы сможете разобраться с ограничениями, с теми сложностями, которые сейчас в настоящем не пускают вас строить счастливые отношения. Ты знаешь, я еще сталкивалась. Клиенты ко мне приходили после этого праздника. Угу. И отношения длительные классно, но ты знаешь, некоторые завершали отношения. В этом. Праздник подталкивает сказать, угу. я тебя люблю, угу. и вдруг человек осознает, что любовь прошла, и он не может сказать, он не может дальше врать, что я тебя люблю. Угу. И момент расставания он ну, для одного из партнеров точно болезненный. Угу. И как это пережить, и как это прожить? У нас... Нашим дальнейших на наших мастер-классах, вебинарах, на терапевтической группе все это раскрывается, мы это исследуем, поддерживаем, помогаем и так далее, чтобы комфортно было войти в другие отношения. Почему важно завершить старые отношения, полностью их завершить? Потому что без этого не будет возможности войти в новые отношения. А они все равно достаточно болезни. Даже если человек сам принимает решение к расставанию, все равно это остается болезнями. То есть нужно это все да, отпустить, так называемое, mm -hmm. От, как отпустить и забыть. Да? Mm -hmm. Но одному бывает трудно это сделать, поэтому мы готовы вам помочь. Да, кстати, хочу сказать, что иногда хвосты из прошлых, из прошлых отношений, mm -hmm. так сказать, незавершенные гештальты, mm -hmm. да, мы mm -hmm. их называем. Mm -hmm они очень часто мешают в последующих mm -hmm, отношениях. Mm -hmm. Каким образом? Последующие отношения становятся продолжением mm -hmm. предыдущих. Mm -hmm. да, да, да? да. И получается, что прошлый опыт накладывается на настоящее mm -hmm. и будущее. И это не просто так, что говорят, вот, психологам важно поразбираться, найти причину и так далее. Именно для этого важно, для того, чтобы э, вы могли в настоящем и будущем mm -hmm. построить mm -hmm. те счастливые отношения, которых вы хотите. Чтобы ваши прошлые отношения не тянули вас назад, не создавали сложности в теперешних отношениях. Вот почему важно позакрывать эти все рештальты, как говорится, обрубить хвосты и так далее. Вот почему это важно. Согласна. И мне кажется, еще такой день, как Святого Валентина, это еще раз повод, правда, подумать о том, а для чего мне вообще нужна любовь, что я хочу в результате получать, а что я готов больше любить, или мне важно просто, чтобы меня любили да, в отношениях? Uh -huh. вот это тоже интересный вопрос. Очень часто на консультациях ну, я слышу про то, что говорят, вот, мне важно, чтобы меня любили. Я буду в этих отношениях, это для меня комфортное отношение. Uh -huh, да. А кто-то говорит, а мне важно любить самому. Если да. я не буду любить, я не смогу быть в этих отношениях. И тоже, знаете, я чувствую, в этом есть некий перекос, потому что счастливые отношения все-таки это про взаимообмен. Да, про взаимообмен да? однозначно. То есть про гармонию такую. А ты знаешь, я вот сравниваю влюбленность, это как mm -hmm. пылающий костер. да, вот mm -hmm. он Горит, горит, горит, и туда и страсти двое вкладывают, вкладывают. Но он же имеет тенденцию затухать. И тогда точно нужно подбрасывать дровишки, чтобы он да, дальше был больше, меньше, больше, меньше, но чтобы он горел. Так вот, если один постоянно будет дровишки подкладывать, мне кажется, что это весьма утомительно. Ну Все-таки да. нужно вдвоем работать, вот то, что ты говорила про обмен. Ну да, да. Угу. Если получается, один из партнеров вкладывается да. в отношения, да, а второй нет, вот этот как раз и получается дисгармония, угу. вот этот перекос в отношениях. То есть на самом деле смысл отношений и любви в том, чтобы это был ресурс для обоих. Угу. Да. Да? Чтобы каждый мог подпитать свои ресурсы, да, набраться сил в этих отношениях. Вот. И это очень важно на самом деле. Угу. И во взаимных отношениях правда очень много жизненного. Это правда. Вот. Я, кстати, рекомендую вам еще в такой день подумать над тем, ради ч... на что вы готовы ради любви. Вот. Если у вас нет отношений сейчас, да? чем вы готовы пожертвовать? На самом деле есть очень много примеров, когда люди жертвуют ну, невероятными вещами. Некоторые иногда полностью переделывают себя, даже внешне. Я встречала таких женщин, которые делают операции. Они на все готовы ради любви и отношений, да? То есть они готовы меняться. Кто-то готов меняться, работать над собой, да? Там. И иногда бывает так, что благодаря, например, тому, что один из партнеров идет в терапию, он меняет себя. Да. Тогда отношения сохраняются. Вот. И если мы говорим о длительных отношениях, конечно, костер любви надо поддерживать. Да. Потому что гормоны проходят, страсть со временем проходит. Вот, и для того, чтобы э, вот эта вот любовь, так сказать, костер любви горел, ну, ну, как-то надо поддерживать, туда нужно добавлять энергию. Да, наш прямой эфир потихоньку заканчивается. Еще пару слов хочу добавить э, к, к тебе, Наташ, э, о том, что приходят ко мне клиентки и говорят, никак не могу найти вторую половинку. Да, кстати, как мужчины, так и женщины. От, ну, нет какого-то вот 50 на 50 mm -hmm. я говорю а, ну вот хорошо а, давай посмотрим почему да и когда начинаем исследовать оказывается что а, у нее она обеспечивает себя да то есть это работа вполне интересная, занимающая много времени после работы это фитнес или еще какой-то спорт и так у нее расписан каждый каждый каждый день вплоть суббота и воскресенье и смотришь что а куда ему прийти в твой график занятости? Просто нет времени даже пойти на свидание попить кофе. Это реально. То есть до такой степени плотненько расписывают, что мужчине некуда или женщине просто в этот график некуда вклиниться даже. Да, кстати, такое очень часто бывает, когда нет места для отношений, да. нет места для любви да. в жизни. Да. Да, мы настолько боимся побыть наедине сами с собой, что делаем себе эти насыщенные да. графики, да. убегая от да. мыслей о том, ну, об одиночестве там, и так далее. Да. Так вот, э, э, я хочу вам сказать, что не бойтесь остаться одни, не бойтесь быть в одиночестве, не бойтесь себя, полюбите себя, и тогда найдется тот, кто вас такой полюбит или такого. Вот. И в завершении я тоже хочу пожелать вот, uh -huh. э, на основе такой вот фразы «Родилось мое пожелание». Мне очень нравится такое высказывание. В счастливых отношениях личность должна развиваться. Да? Так вот, для меня это еще на самом деле и о любви. Когда uh -huh. в отношениях присутствует любовь, то автоматически есть взаимопонимание, поддержка, свобода. И что самое немаловажное – развитие каждого партнера. Да. Uh -huh. вот. И поэтому я желаю вам развиваться желаю, желаю расти личностно вот и заниматься собой любимым и тогда все у вас сложится я тоже хочу поздравить с наступающим праздником любите будьте любимы любите себя любите близких любите партнеров любите мужей завершаем трансляцию приглашаем вас на нашу группу, приглашаю вас на индивидуальные консультации со своим гореванием, горестями душевными нить, оставайтесь наедине, приходите, будем рады вам помочь. Да, до следующих ефьеров, следующую среду в 12. Всего доброго. Пока. Пока.